Привет всем! С вами Катерина Клопенко и я являюсь одним из основателей международного интернет-проекта Бизнес Биоси. И сегодня мы с вами будем избавляться от лени. Вы, наверное, скажете, да, о чем она вообще говорит, если я ленивый, я уже ленивый, да, я вроде бы как видео снимаю, там что-то занимаюсь, каким-то бизнесом, да, вы скажете, такой же она ленивый человек. Но я хочу сказать, что я один из самых ленивых людей, наверное, на всей планете. Это действительно на самом деле. И для себя я нашла очень такое интересное правило, так называемое правило двух минут. Что это за правило? Очень такое интересное правило, и на самом деле я сейчас уже действую в течение месяца, да, выполняю именно вот по этому правилу свои действия, и реально э, начинаю избавляться от лени. Итак, давайте. Вот это правило будет делиться на две части. Первая часть касается самих двух минут. Э, в чем оно заключается? То есть любое дело, которое э, будет меньше, чем две минуты, то есть на выполнение этого дела нужно вам меньше, чем две минуты, вы должны его прямо сейчас взять и сделать. Например, оплатить счет через интернет-банкинг. Да, вот вам пришел счет. И вы его можете вот, ну, буквально там 1-2 минуты, и счет будет оплачен. Без проблем. Взяли, сделали. После рабочего дня привести свой эм, стол в порядок. Да? Не, не оставляйте вот так, вот как все попало. Да? А завтра утром приду на работу и, и вот как-нибудь там все разберу. Нет, это же 2 минуты буквально раз-раз-раз положили все по полочкам. Все, ваш стол чистый, и завтра вы приходите, и у вас все замечательно. Одно из самых, самых таких... Дел – это мытье посуды. Да? Э, очень часто мы приходим с работы вечером, поужинали, и нужно бы вроде бы помыть посуду, но, э, о, черт, я не знаю, наверное, большинство людей делают таким образом. Пойду-ка я полежу 5 минут. 5, 10, 20, 30, а вот эта вот посуда гнетет, гнетет, гнетет, гнетет, но надо же еще вставать и мыть посуду. Чем дольше ты лежишь, тем меньше хочется вставать и идти мыть посуду. Поэтому пришли, поужинали тут же взяли и помыли посуду. И вы увидите, что все, вы свободны, просто свободны. Вот это правило реально освобождает, э, дает чувство свободы вам. Потому что вы от этих дел э, просто освобождаетесь в течение двух минут. И вторая часть тоже касается двух минут, но маленечко в другом плане. В каком? Это правило касается тех дел, которые необходимо делать, ну, которые... Эм, на которые мы затрачиваем более длительное время, да, там полчаса, час, день, я не знаю, там, может быть, целый день и так далее. Но все время откладываем эти дела, да, вот, ну, есть у нас работа, мы ходим на работу, тут уже никуда не денемся. Но есть дела такие, да, которые мы все время говорим: но, ну, возможно, завтра, да, там, ну, возможно, чуть-чуть попозже. Так вот. Вот, эти, вот это правило заключается в том, что вот дело, которое более двух минут, нужно начать делать хотя бы две минуты. И по истечении вот этих вот двух минут вы уже поймете, вам проще доделать это дело, чем от него уже сейчас отказаться. То есть сделали две минуты, и вы понимаете, да, господи, сейчас я его доделаю. Ничего тут сверхъестественного нет. И вы начинаете его выполнять, и причем выполнив, когда, да, получаете колоссальное удовлетворение. Ну вот, например, да, вы собираетесь сделать пробежку, постоянно думаете, вот завтра начну бегать, вот завтра начну бегать. Ребят, просто оденьте спортивный костюм, завяжите кроссовки, и вы поймете, вот вы уже сделали какой-то шаг, да, и понимаете, что уже от него как бы, ну, нет смысла отказываться, вы пойдете и будете делать свою пробежку, да. Я не знаю, там решили какие-то вот давно мечтаете пройти какие-то курсы, но все время вот вам как-то надо позвонить, записаться, ну я не знаю, оплатить их там, ну вот все как-то, ну вот завтра, ну вот завтра возьмите и сделайте. Это в общем-то недолго, да? Позвонил, записался, все. Но вот когда вы этот шаг уже сделаете, да, то вы уже реально понимаете, блин. Все, я его буду делать, да, я доделаю, я пойду на эти курсы, я уже записалась, я уже не могу отказаться, да, я их уже проплатила в конце концов, я не могу от них отказаться. То есть и вы получите полнейшее удовлетворение. При том, что когда вы начинаете а, вот, а, действовать вот, этого, а, вот этому правилу двух минут, да, то это становится уже не правилом, а привычкой, потому что если вы изо дня в день повторяете одно и то же правило, да, и э, используете вот эти вот две минуты, да, то есть вы приучили себя покушали, тут же стали помыли посуду, да, сделали э, какие-то уроки или э, поработали, убрали за собой стол там и так далее, да, встали с постели и тут же ее заправили, да, э, знаете, как дети часто Который ходит в детский сад, говоришь, заправляй свою постельку. А он тебе говорит: Мама, а зачем заправлять постель? Да, вот мы же утром встали, все ушли на работу, я пошел в детский сад, а вечером пришли, нам ее опять расправлять. Для кого мы ее заправляем? Вот примерно то же самое получается. Поэтому это потом вот это правило, перерастает в привычку. А привычки нас, в общем-то, освобождают и делают нас более свободными, потому что выполнив какое-то определенное действие, не задумываясь, мы даже не понимаем, что мы каким-то делом обременены, да? То есть мы сделали и забыли про него, мы получили свободу от этого дела. Вот таким вот образом я вот уже в течение месяца освобождаюсь от своей лени. И э, пробуйте, да, на себе данное правило. Что ж, дорогие друзья, желаю вам успехов, не ленитесь, э, выполняйте все, что задумали, да, мечтайте, двигайтесь вперед. С вами была Екатерина Клопенко, жду вас в своей команде, до новых встреч, всем пока-пока!